Приветствую, мои родные! С вами Елена Дегурова и самый точный энерговибрационный прогноз на эту неделю для весов. И конечно же я сначала вас хочу пригласить и напомнить, что 5 мая в 14.00 состоится встреча, на которой я дам детальный прогноз на месяц по каждому знаку зодиака, по каждому году рождения, а также вы узнаете вибрационный фэншуй и вибрационные активации. Это как раз таки те рекомендации, которые точно помогут вам стать еще более счастливыми. Более того, секрет. Выдаю секрет. Именно для тех, кто будет в прямом эфире, а количество мест ограничено, мы будем соединять ваши намерения, и я буду работать вибрационно с тем, чтобы ваши намерения исполнялись намного эффективнее, быстрее и легче. Это бонус для тех, кто участвует в прямом эфире и успевает купить участие именно в прямом эфире. сейчас прогноз для весов. Весы в первой половине недели будут сосредоточены на выяснении отношений в семье. Причем это общение будет складываться неоднозначно. Вас будет интересовать вопрос о том, кто в семье главный и кто принимает основные решения. Игнорирование вашего мнения по тем или иным вопросам может вызвать в вас бурю протеста. Поэтому для семейной жизни эти дни как нельзя, ну, нельзя назвать спокойными. Также может быть много хлопот относительно благоустройства в квартире, особенно если вы планируете делать ремонт. Вторая половина недели будет связана с усилением информационного обмена. Очень многим людям вдруг понадобится узнать что-то у вас. Однако общение будет носить потребительский характер, когда вас и ваши связи просто пытаются использовать. В какой-то момент вы это почувствуете и положите этому конец. Неблагоприятно проходят у вас поездки. И от новых знакомств тоже лучше воздержаться на этой неделе. Но продолжим тему отношений. Влюбленным весам не стоит пропускать 9 и 10 апреля, если отношения уже налажены и гармоничны. А если до эмоциональной и прочей близости еще далеко, то я рекомендую быть сдержаннее. Вы можете оттолкнуть потенциального партнера потоком эмоций, экстравагантным подарком или нестандартным поведением. В выходные дни последнее слово останется за партнером. И умейте это принять. Любое предложение в вашей дискуссии, даже спор будет верным знаком жизнеспособности отношениям. Невозможность диалога намекает на финал или начало конца. А теперь финансы и карьера. У весов на этой неделе складывается гармоничные отношения с коллегами и подчиненными. Опираясь на плодотворное сотрудничество в трудовом коллективе, вы сможете повысить производительность труда. Особенно удачно будут складываться дела у офисных служащих, которые занимаются подготовкой, подготовкой отчетной документации. Также это благоприятное время для строителей. Вместе с тем воздержитесь от подписания договора на аренду а офиса или жилища. Не лучшее время. Вот такой будет прогноз на эту неделю для весов. Я напоминаю, что это достаточно общий прогноз, а индивидуальный вы всегда можете заказать у меня. Это может быть еженедельный прогноз по трем сферам вашей жизни, где вы получите детальные прогнозы, рекомендации на каждый день недели. Либо мы можем взять одну сферу, и я сделаю для вас описание каждого дня на каждый день месяца. Ну что, мои родные, я надеюсь, что до пятого, хотя еще будет следующая неделя, но 5 числа мы с вами обязательно встретимся на живой встрече. Я напоминаю, что только участники живой встречи смогут получить вибрационную настройку на то, чтобы ваши желания исполнялись. Остальные, ну, к сожалению, вы сможете приобрести уже только в записи прогноз. Кстати, в записи в этом месяце у нас приобрело очень много людей, и интерес к прогнозу растет, поэтому будьте в числе первых, кто это сделает. Сделает регистрацию на встречу 5 мая. С вами была Елена Дегурова и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю. Я направляю энергию любви и поток вибраций всем, кто нажимает лайк, делает репост, подписывается на наш канал и, конечно, пишет комментарии. И, конечно же, мои родные, обещайте стать еще более счастливыми. Пока-пока!